Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала, канала Сочи ЮДВ. Как всегда, канал наш, в частности я, буду стараться показывать вам лучшие поселки, лучшие апартаментные комплексы. И сегодня я нахожусь в поселке рич, -Рич» который находится в Адверском районе, буквально в трех минутах от аэропорта. Данные дома. Окружает прекрасная территория, да, она не сильно большая, но она очень компактная и стильно распланирована. Хотелось бы показать самый интересный дом. Участок полностью застройщиком облагораживается. Дополнительные элементы также будут согласованы с покупателем. Контурная подсветка во всех домах. Шикарно смотрится ночью, то есть мы можем видеть эти элементы подсветки. Дома отделаны очень толстым керам-гранитом, как мы видим, да, то есть качественная отделка. Посмотрите, какие раздвижные двери у нас алюминиевого профиля ШУКО. У данного дома достаточно просторный участок, который позволяет расположить бассейн, но есть еще альтернатива в виде джакузи на эксплуатируемой кровле. Как видите, дома смотрятся шикарно, стильно, качественная отделка. Внутри дома очень тихо, поселок данный расположен практически в эпицентре. В эпицентре, так скажем, густонаселенного поселка в Адлерском районе и можете послушать тишину. Дома сдаются в такой отделке. Заведем уже двухконтурный газовый котел. Если вы желаете, для ваших потребностей можно его заменить самостоятельно. Высокие потолки. Площадь планируется шикарно, то есть никаких проблем с планированием этой площади не возникнет давайте поднимемся пожалуй на второй этаж на эксплуатированную кровлю со второго этажа уже открываются виды на горы в ту сторону мы можем увидеть море здесь дом не мешает находится балкон, там видно море, Мы с эксплуатируемой кровли его будет намного лучше видно. Вид на реку, как видите очень много коммерции, магнит, пятерочка там, подсолнух, для стройки, ну в общем все что вам необходимо, буквально 200 метров на автомобиле или пешком можно прогуляться и приобрести. Близость к аэропорту мы сейчас увидим с эксплуатируемой кровли. Что нам об этом говорит это нам говорит о том что данный дом отлично подойдет данная вилла для отдыха если у вас большая семья если у вас часто собирается большая компания как видите эксплуатируемая кровля шикарно можно использовать для разного значения вид на взлетную полосу вид на море за взлетной полосой вид на горы а, присутствует небольшой шум но мы находимся в центральной части жилого поселка поэтому есть свои плюсы есть свои минусы в виде шума но кроме шума я здесь минусов больше не вижу посмотрите как шикарно все отделано и внимание эти дома можно приобрести до 50 миллионов Это, конечно, не объявление совета Где вы за 5 миллионов можете шикарную виллу а, в Европе да? Почему-то она расположена в Сочи Купить за 5-7 миллионов С ремонтом, с мебелью, с техникой а, Данный формат вилл не имеет аналогов То есть по локации мы находимся рядом с аэропортом Все развязки у нас поблизости да? То есть на Красную Поляну мы можем выехать и сразу же без пробок уехать а, в Америтинку. Она находится за той горой. Аэропорт Сочи также. Но ну, в Сочи уже придется через Адлерские пробки, но скоро сделают а, дублер, а, чтобы мы могли проезжать без пробок. Поэтому данный формат поселка подходит. Очень хорошо для отдыха, но, естественно, такая площадь дома, она подходит и для жизни, потому что здесь рядом и школы находятся, и детские сады. То есть это старый, так скажем, район, да, в котором все это уже есть. Вся необходимая инфраструктура. Вон там флаги, это находится заправка Лукойл. То есть ну, абсолютно вся инфраструктура для вас расположена здесь. А если вас смущает данная антенна, то это мало точно антенна, спутниковая это не сотовая связь, то есть она резервная. Да? Ну, все справки можно будет предоставить, что она не наносит вреда. Поэтому, дорогие друзья, обращайтесь. Если вам нравится данный поселок Речиндрич, если у вас есть предпочтения какие-то, которые нужно учесть, обращайтесь. Я, Иван Залозный, всегда постараюсь вам помочь. А если не смогу в чем-то помочь, то направлю на то. Как ну, нужно осуществлять поиск недвижимости в Сочи? Обращайтесь. Обращайтесь к компанию ЮДВ, обращайтесь к Ивану Залозному. Мы всегда поможем вам.